«Ругаю сегодня мужа» и говорю ему, «Ну ты совсем не помогаешь мне по хозяйству!» Ответ мужа убил мою нервную систему. «Как не помогаю? Я ж сегодня ножки поднял, когда ты подметала!» Едет автоинспектор по дороге, а движение плотное, и тут начинается беспредел. Одна машина, значит, обгоняет всех без поворотников. Но, естественно, у инспектора-то нервы. Ух, на пределе все уже не может. Нажимает-то кнопочку стекла, стекло опускать, он так голову сует из машины и кричит, Дура! Кто тебя так учил ездить? Она так оборачивается из машины и говорит, Олег Геннадьевич, здравствуйте! Кондуктор на остановке кричит водителю с заднего сидения, Коля, Коля, подожди, там еще один человек бежит! Через несколько секунд, Коля, поехали! Я знаю, у него проездной!» Две блондинки заходят в магазин, покупают йогурт. И одна берет так, открывает его резко и начинает есть. Вторая так смотрит, а и говорит: Ты чё дура? Ты что, до кассы не могла дотерпеть? А вторая говорит: Это ты дура. А здесь написано: Открывать здесь. Встретились американец, англичанин, русский. Американец, у меня две вилы, две любовницы. Англичанин, у меня три вилы и три любовницы. Русский, скажу вам честно, у меня одни вилы, а сплю я со всей деревней.